Привет, ребята, с вами Барсмей. Сегодня я покажу рабочие коды в режиме не experience. он Итак, ребята, приступаем. Не буду затягивать, как все. Погнали. Нажимаем на настройки и нажимаем на коды. Нажимаем ввод и вводим. Первый код у нас в Huawei. За него вы получите 10 алмазов. Вот, я уже вводил этот код. Пишет то, что я вводил. Все промокоды будут сегодня, ребят, в описании. А, итак, следующий промокод на 100 очков. Это Pencil. Вот он. Я его уже вводил, поэтому мне не разрешают. Следующее на 75 очков. not, -not. Вот, я его уже вводил. Также мне, опять же, не разрешают. Мега буст. За него вам дают x5 буст очков на одну минуту. А 5 гемс. За него вам дают вот эти гемы. Кстати, ребят, вот за эти гемы можно покупать всякие штуки за робуксы. И не нужно тратить робуксы, ребят, кстати. Вот. И, к примеру, смотрите, вот а uh, если я к примеру потрачу роукс вот веком фэд. или давайте лучше рейн. это типа дождь из монет вот так вот я покупаю валятся монеты вот так люди собирают их вот так вот кликать надо собирать их вот я то есть собрал монеты и вот вместо этих 19 робоксов можно заплатить 19 алмазов. У меня сейчас 10 и не хватает, ребят. Следующий код 10 поинтов. 10 points. Вот, я уже вводил этот промокод, нам дают 10 поинтов за этот код. Туалет. Туалет. Я уже вводил этот код, поэтому мне не разрешают ввести этот код. Следующий промокод. Вот промокод. За него нам дают 150 очков, ребят, целых 150. Это неплохо, так для игры. А следующий промокод. Вот так выглядит этот промокод. Нажимаем redeem и нам выдают 50 очков. Вот. Следующий промокод. Букформ. Букформ. Мы его вводим, Redem и нам дают 80 очков ребят следующий промокод код просто код ящий промокод этот промокод ребят за него нам дают 15 очков этот промокод дает нам 25 очков следующий промокод ребята вот это уже прям очень-очень серьезно 200 очков Вот, 200 очков, ребят, запоминайте. Все коды в описании. Azor Optics. А и следующий код еще. Helicopter. А он дает нам 50 баллов. Вот. Вот, Emotional Damage. А за него вам дают 80 баллов. С вами был Брасмей. Всем удачи!